Конгресс Международного Союза конгобежцев внесен самый животропящий вопрос современности о возрастных параметрах фигурным катанием. Если предложение деликата от Нидерландов власти примут, минимальная граница перехода из юниоров во взрослые будут превышены сразу на 2 года. То есть чемпионки будет не меньше 17 лет. Королевская Голландская Конгрессная Федерация не успела внести это предложение на повестку Конгресса в обычном порядке до 1 декабря 2017 года, потому что олимпийский сезон был в раская. Пришлось подать его как срочно, уточняет голландский судья Ерун Принц. Каковы причины для того, чтобы изменить возрастной лимит? Во-первых, на взрослых чемпионатах мира и Олимпиадах нужно показывать зрелых спортсменов, сбалансированной балансированной программой. Во-вторых, это улучшит имидж нашего вида спорта, позволит кумирам дольше выступать, радуя своих поклонников. В-третьих, мы перестанем, перестанем терять взрослых фигуристов, которые заканчивают карьеру, потому что не в состоянии выполнять то же, что могут совсем юные. В-четвертых, у нас и так самый низкий возрастный лимит из всех с видов спорта. В-пятых, стоит посмотреть на вид сопоставимо с нашим в спортивную гимнастику делимит для девушек равен 16 годам, а и для выношек 18. -ти.